Друзья, всем привет! Хочу вам рассказать о крутых инструментах, которые есть в проекте kingprofit.net. Инструментах, которые нужны каждому человеку, кто зарабатывает в интернете, тем более особенно в телеграме, получает трафик, он просто необходим, потому что этот инструмент поможет вам раскрутить абсолютно любой ваш проект, не упустить ни одного клиента, который заинтересовался. Всегда они станут вашими подписчиками, будут в вашей подписной базе. И вы сможете в любой момент на этот бот сделать рассылку, нажав всего лишь одну кнопку «Рассылка», создать рассылку, вставить текст и нажать кнопку «Отправить». И мгновенно все те, кто заходили в бота, получат данную рассылку. Вы можете выстроить время, которое вы хотите, чтобы было на эту рассылку. Также вы можете серию писем создать который будет будет человек получать когда он зашел в бота например если вот человек зашел 11 числа он получит первое письмо или два-три письма как вы настроите тот человек кто десятого он получит уже два письма тот кто девятого 3 письма и так далее вы можете в каждый день по несколько писем отправлять но я делаю по одному письму то есть например я скопировал Человек заходит в моего бота и получает первое письмо. Через там 30 минут, например, создать. Хочу, чтобы первое, второе письмо он получал через 6 часов. Это второе письмо. Потом хочу, чтобы третье письмо он получил через сутки ровно. Нажимаю. Четвертое письмо через двое суток. Нажимаю. Пятое письмо Через трое суток. Нажимаю. Шестое письмо Через 7 суток. Через давайте 8 суток. И все. То есть человек будет получать эти письма. Если вы сделаете мгновенные отправки, то они сразу получат. Если вы создадите серию писем, то люди будут получать каждый день по одному по два письма и доводить их до результата конечно я вставил одинаковые вы можете не одинаковые вы можете разные вставлять то есть сегодня о продукте завтра о проекте о маркетинге и так далее и как у вас получилось срочно нужно вам отправить заходите в рассылку например у вас презентация будет через там 20 минут или через пять минут нажимаете создать рассылку вставляете ссылку на чат и у вас отсылается мгновенно данное письмо также друзья вы сможете делать такую функцию смотрите мы переходим в чат в любой чат который есть в телеграме находим любое видео или любое вообще сообщение копировать ссылку на сообщение если мы видео вставляем в боте нажимаем например конструктор и хочу вставить видео. Вот я вставляю ссылку, нажимаю «Сохранить» и теперь перехожу в данного бота в «Телеграме». Нажимаем кноп кнопку «Старт» и человек видит данное видео. Он видит его и может нажать на кнопку play и просмотреть. Также мы можем во всех рассылках, которые мы делаем, также вставлять ссылки на сообщения вот на такие на видео сразу в рассылках можем любые другие ссылки вставлять и youtube и так далее то есть по вашему желанию набираются подписчики мы видим этих подписчиков которые заходят это я заходил только сейчас мы видим все что происходит кто заинтересовался можем их добавить написать разослать то есть это незаменимый помощник для вас и он за год, за два можно набрать огромное количество подписчиков во всех ботах. И делать рассылки. У нас скоро еще появится здесь возможность рассылать на всех ботов. То есть, например, вот у вас будет 40 ботов. Захотите какую-то рассылку сделать на ваших ботов, вы можете сразу на всех ботах разослать, рассылку сделать. Потому что здесь 8, здесь 20, 15, 26. То есть, чтобы не париться, можно будет раз, разослать сразу. И всякие другие, друзья, функции. Сейчас есть доли. Которую вы можете купить часть программы и зарабатывать с этих долей. То есть вы будете зарабатывать с этого, что будет зарабатывать программа. Вот здесь нажимаете информация и читаете подробно, что будет создано, как будет работать и так далее. Также есть рекламная лента, также есть баннеры. Вы можете сейчас за рекламные деньги с рекламного баланса оплатить все данные услуги. Бот стоит 5 долларов полгода один, всего лишь навсего. Но это не простые 5 долларов, эти 5 долларов вам могут принести, например, в черных фигурах на пассиве из 5, может, 40 долларов на вывод. И плюс 10 долларов рекламный баланс, и плюс еще 2 пешки даже на пассиве. То есть то, что сейчас запускается в черных фигурах маркетинг, такого вообще никогда не было, он позволяет на пассиве зарабатывать деньги. Вот, поэтому это очень будет круто. И все эти деньги, которые вы покупаете данные, маркетинг, данные места, да, чтобы получить рекламный баланс, потому что оплата всех услуг идет исключительно с рекламного баланса. Чтобы получить рекламный баланс, вы должны купить либо черные, либо белые фигуры, и э, ровно такая же сумма появляется у вас на рекламном балансе. И вы можете заказывать все услуги ботов, рекламная лента, баннеры, и услуги будут увеличиваться, будет потом и программа своя, и так далее, и так далее, и так далее. Почитайте, что здесь написано. И маркетинг черной фигуры очень интересен, здесь он используется с принципом переворота И постоянно те, кто был в конце, они начинают быть в начале То есть нет последних И то есть если вы в эту неделю не заработали, то вы можете в следующую заработать Нужно просто изучить, как это все работает, понять на конференциях Но ваши 5 долларов они смогут пройти и заработать на пассиве без приглашения даже 40 долларов есть очень большой вариант, потому что здесь очень интересно это все сделано, что разные места встают друг за дружкой, перемешиваются все подряд. И так происходит каждую неделю. Поэтому изучите и участвуйте. Если не хотите изучать, просто закажите баннеров купи, или там, купите бота, и можете даже не изучать, и рано или поздно все равно вы можете увидеть деньги в своем кабинете. И уже потом по факту разобраться, откуда эти деньги. Вот. Поэтому, но основном, э, самый главный упор в Кинге это именно продукты, это инструменты, это э, боты И боты также будут дальше усовершенствоваться, усовершенствоваться до бесконечности Будет самый крутой конструктор телеграм-ботов в интернете Хотя уже сейчас есть такие функции, которых вы не найдете нигде Вы можете скопировать любого бота, который уже существует то есть нажимаем «Копировать», и у нас выходит э, ссылка здесь 551. Значит, это ID бота, который э, есть в системе. И я вбиваю уже своего свой логин своего бота и токен, получаю в бот фазере и нажимаю «Добавить», и мгновенно бот скопирован. Мне не нужно тратить время, чтобы э, создавать его с нуля. Я просто потом захожу в конструктор, меняю ссылки чужие на свои, и бот готов. И так можно делать массово, просто массово можно делать ботов. Вот. Поэтому здесь классные такие штуки, то, что и до этого я вам рассказывал. То есть изучите, пользуйтесь, участвуйте, и зарабатывайте, и рекламируйте все свои проекты, вообще все. И тут есть все, то есть в кинге есть все, чтобы продвигать и чужие, и разные проекты, плюс... Еще вы возможность имеете зарабатывать, используя инструменты. Просто даже на пассиве. Вот. Поэтому это очень классно, очень здорово. И 5 долларов могут превратиться в 40. А если вы вложили, там, например, 50 долларов, то это может превратиться в 400 долларов. Это неплохие иксы. И если не превратилось в эту неделю, значит есть шанс, что превратится в следующую. Потому что каждую неделю будет происходить переворот. Хорошо, друзья, спасибо вам, что посмотрели данное видео. Под данным видео вы увидите все ссылки на регистрацию, партнерские ссылки. То есть, когда вы зарегистрируетесь, обязательно свяжитесь со своим спонсором. Обязательно информацию он вам еще дополнительную даст. Заходите во все наши чаты. И всем удачи и до новых встреч. Всем пока.